Говорили о политике, о Мангерштерне и так далее. Жаль, конечно, жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует, существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она недолгая. Алкоголь это синтетическая радость наркотики это синтетическая радость многие на это подсаживаются и потом их они даже не понимают что радость жизни может тоже увеличиваться как это все устроено когда человек живет он же не обучает себя что ему нужно радоваться а если обучать себя что нужно радоваться то тогда все начинает приносить радость какие должны быть школы дети во время первого занятия в школе должны говорить я получаю радость от того что я в одежде я получаю радость от того что я кушал я получаю радость от того что у меня есть мама папа я получаю радость что у нас нет войны я получаю радость что у меня есть возможности обучаться Я получаю радость что у меня есть эти знания я получаю радость что я могу заниматься я получаю радость что у меня есть желание прыгать и скакать я получаю радость что есть на улице Погода, вот этому нужно обучать, тогда люди будут целым, целой системой расти, они будут расти счастливыми, у них радость будет увеличиться. о, дождик пошел, о, надо же. Знаете, как я к этому пришел? Потому что лежал умирающий, потому что два перелома позвоночника, открытый перелом руки и там выбитая половина лица без зубов там, и так далее. И это было очень тяжело, потому что отлежав 9 месяцев в скафандре, перевязанный весь, после чего обучаясь заново ходить через полтора или два года, поставили диагноз сначала думал это у меня кашель пневмония лечили все врачи мне несколько лет пневмонию и лечили туберкулез считали что у меня туберкулез там что только не лечили а потом оказалось что это у меня увеличенное средостение или лимфогранульматоз после этого начинал я лечиться заново и, конечно, для меня это был стресс. Вот когда я весь лежал, и когда у меня перед глазами была бесконечная пелена, когда слезы душили мне горло, и я думал, что дальше некуда, и хуже было. Потому что не работал кишечник, был микроинсульт, и все тело ломало, работать не хотелось, и не было никакого, ничего не хотелось. Ни секса, ни еды, ни жизни. Весь мир был бесконечная кастрюля, закопченная серединой с гниющей едой. Вот тогда я понял, что нужно себя обучать. Я начал говорить себе, что нужно обучать радости, потому что ее не было ни в каком виде. Я в жизни своей уже на то время и деньги имел, и женщину, и хороший бизнес, но радости не было у меня. Никакой, ни одной, ни в каком месте, нигде жизнь не приносила радость. Радость приносила там беспорядочные половые связи, приносила алкоголь, может быть приносили там какие-нибудь встречи с друзьями, которых я искренне, если честно, не любила, только использовал. Жизнь была связана с тем, что я зарабатываю, когда не получалось зарабатывать, я искренне страдал, разочаровался, считал людей какашками и так далее. Я был человеком, который жил в состоянии первого уровня, а дальше болезни, это состояние обвинения. Обвиняй себя, обвиняй вокруг себя, обвиняй всех вокруг себя, обвиняй весь мир. Это состояние, которое называется первый уровень или самое нижнее дно человека-обвинение. То есть я жил через призму обвинения, это закончилось поломанным позвоночником, поломанным лицом и рукой. Это закончилось потом долгим лежанием и обвинением всех окружающих в том, же они некомпетентные дурачки, после чего онкологическим заболеванием. И выход из этого всего, вот пока не пришло понимание. А это было очень сложно, это как бороться, как Дон Кихот, бороться с мельницами мягкое понимание и воспитание в себе, что все равно что-то хорошее в моей жизни есть, и долгая работа над собой, больше чем 5 лет. Я себя воспитывал, что нужно радоваться погоде, что погода – это хорошо, что люди – это хорошо, что каждый имеет право там быть вредным или невредным. Главное, что я этого человека люблю и обожаю. Главное, что мы живы, и главное, что есть, что есть, и главное, там в чем я одет, и главное, что я сегодня проснулся. Просыпался, говорил, да не важно, что у меня болит, главное, что проснулся, мог бы не проснуться. Понимаете, и вот плавно я себя научил радоваться. Сейчас это происходит уже само по себе. Что бы ни видел, как бы ни происходило, все приносит хоть чуть-чуть элемент радости. Дети радуют, близкие, плохие настроения радуют, хорошие настроения радуют, позитив. Вот в этом состоянии я и живу. Ругаемся ли мы или нет? Это не имеет значения, я объясню почему. Можно ругаться и ненавидеть, а можно ругаться и обвинять. У меня такое бывает, я могу отругать и поцеловать, понимаете? Почему? Такой мир, так оно все устроено. Я не Полиенко Александр, который живет по принципу я фригидный мужчина. Я дуйко, а я живу как мне хочется. Я живу как мне хочется, это проявляется в том, что если нужно там кого-то отчитать, я отчитаю и не буду избегать возможности там промолчать. Поэтому, если у меня охранники или сторожи, или производство, я могу позвонить и сказать, вашу мать, давайте мне там то-то, то-то, вот так. И могу и похвалить, и сказать, спасибо, я это вижу, знайте, что я обращаю на это внимание, и мне нравится то, что вы это делаете. Я так живу, понимаете? Я не фригидный мужчина, как Александр Полиенко. Потому что переводить все в то, что нужно быть абсолютно меланхольным, так не может быть. Мы не такие люди. Нам надо и вот это, и надо и вот это. Мы должны быть и такими, и такими, у нас же две стороны, у нас и тестостерон, и эстрадиол, понимаете, они борются, но на первое место я все равно ставлю элемент, быть все равно добрым человеком. Я не хочу убивать, я против войн, я не хочу, чтобы люди распадались, я за то, чтобы было созидание, чтобы поля росли, чтобы леса жили, чтобы солнце светило, чтобы дети росли, чтобы чужих детей не было, чтобы... Бедные бабушки, получающие 1200 гривен пенсии, могли как-то выживать, чтобы им дети помогали и так далее. Но какая у нас миссия? Мы же не можем ничего, понимаете? Мы не можем там становиться политиками, мы не можем становиться президентами, мы не можем становиться кем-то. Наша политика это высокий духовный рост. Мы стремимся изменить себя для того, чтобы окружающие люди брали пример. Мы стремимся...